Так, и э, православные активисты, вот такие же, как Юрий Громов, э, да, такие же, как Юрий Громов, православные активисты, ну, такие, да, с пулей, с крестом в голове, крест, крест должен быть человек в сердце, если он там, да, верующий, бог в сердце, а у них он в голове, блин. Приготовились к борьбе с, отраж... с оранжевой революцией в России. То есть какие-то вот черти, какие-то координаторы, блять, там... Представляете, как над этими дураками, вот над этими Юриями Громовыми, вот этими координаторами потешается путинская шобла. Представляете, как они ржут. Представляете, просто вообще, вот когда там какие-то православные антисемиты слушают Соловьева, да, представляете, вот он православный и антисемит слушает, причем такой черносотенец, слушает еврея Соловьева и хочет отражать оранжевую революцию, чтобы Ротенберги с Абрамовичами продолжали грабить русский народ. И это, блядь, не парадокс, Юрий Громов, ты не дурак. Ну ты ж набитый, дурак! Замурованную стену церковной лавки мумию нашли в России. Ну, в общем-то, я так понимаю, что э, церковная лавка находилась на территории церкви, стали разбирать и в битом кирпиче нашли замурованный труп то есть скорее всего криминальный следы от вбитых гвоздей и на черепе повреждения и говорят что около 10 лет и пишут что это напоминает ритуальное убийство я много слышал в общем таких интересных историй и ни одна из них не подтверждалась физически да вот это вот видите есть такая наука внутри, наука криминалистики, да, есть целая наука трассология, наука о следах. Вот, пожалуйста, то есть найдены следы того, о чем много говорили, что в русской православной церкви действует некая секта, которая совершает ритуальные убийства и так далее, и так далее. Видите, я в это не верил абсолютно, то есть я думал, ну что-то херня какая-то, а мне об этом говорили попы. Причем так, с оглядкой, только никому не говори, а то нас убьют и так далее. И некий человек, я не буду, конечно, называть его фамилию, но... Говорил, в общем-то, рассказывал мне и не только мне, а нескольким людям, что практически в его присутствии, то есть люди не знали, что он присутствует, проводились какие-то страшные ритуалы, которые он воспринял как станинские, ну или какие-то, в общем-то, потусторонние, да, и проводились в главном храме в Саратове. И он по этой причине в этом храме никогда не молился, не служил и так далее И бежал от него как черт от латана вот. То есть он такие вещи рассказывал Я думал, ну он пьющий, сильно пьющий человек Я думал, что у него как бы там что-то перемкнуло И он желаемый выдает за действительное Ну или что-то просто приболкнул, да Потому что ну, человек, который любит там какие-то вещи приболтнуть А вот тут вот видите, странная вещь, да а Никич мне говорил, что в церкви все не так, дьяки курят ладан, Сергей Трофимов. Да, звали его Владимир Семенович Высоцкий, который говорил это.